Явление, воли и изъявление, я вернуть, Николай человек наделенным правами гражданина, Сириус Советских Союзских Республик, по рождению неспособен, абсолютным правом, право субъектности, свободы, личной неприкосновенности на основании и и его исполнения референдума СССР Советских Республик 17 марта. 1991 года, решение которого является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории Союза советских, советских, советских Социалистических Республик, публично заявляя о вступлении в свои права и принятии на себя всех обязанностей учредителя обновленного социалистического общенародного государства Союза Советских Социалистических Республик. Публично выражаю свое властное решение человека, наделенного правами гражданина Союза Советских Социалистических Республик по принятию и подтверждении действия в пространстве и во времени Конституции основного закона Союза Советских Социалистических Республик, введенной в действие 7 октября 1977 года. Публично объявляю учтовным, независимо от признания и пополнения судом, все действия, совершенные от моего имени с момента обнародования постановления Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 21.03.1991 номер. 2041-1 и до 30 октября -го 2019 -го года, дня совершения настоящего действия моего публичного заявления о моем осознанном добровольном вступлении в свои права, принятии на себя, всех обязанностей учредителей обновленного социалистического общенародного государства Союза Советских Социалистических Республик. И публично объявляю о своем волеизъявлении, запрещении кому-либо действовать в полном, в полном отсутствии у кого-либо права действовать моего имени с 30 октября 2019 года для совершения настоящего действия моего публичного. Объявление о моем осознанном добровольном успене свои права принятия на себя всех обязанностей учредителя обновленного социалистического общенародного государства Союза Советских Социалистических Республик. Совершено 30 октября 2015 года в одном экземпляре человек, наделенный абсолютным правом, хозяина, учредителя и гражданина обновленного социалистического общенародного государства Союза Советских Социалистических Республик для Николаевич Николаевича